Добрый день! Это видео специально для проекта «Валим из офиса» о сервисе WebTransfer. И сегодня мы будем учиться, как наиболее выгодным способом выводить деньги из компании WebTransfer. Я покажу вам несколько простых шагов. Итак, шаг номер один. Мы зашли в свой аккаунт и выбираем свой кошелек. Чтобы совершить вывод денег из компании WebTransfer, вам нужно, чтобы у вас в кошельке накопилось более 50 долларов. У нас достаточная сумма, соответственно, я захожу в кошелек и иду во вкладку «Вывод». Выводить деньги мы будем с помощью компании обменника, это партнер компании Webtransfer. Поэтому здесь мы не выбираем никакую платежную систему, а идем вниз страницы и заходим в последний пункт, переходим на сайт компании партнера. Здесь вам нужно будет зарегистрироваться. Я уже зарегистрирована. Процедура очень простая. И шаг номер два, выбираем Яндекс деньги. Здесь мы начинаем шаг номер три и создаем заявку на вывод средств. У нас 50 долларов. Все остальные вещи у меня автоматически уже введены, так как я зашла под своим аккаунтом. Смотрим, получится сумма с итогом всех комиссий 2375 рублей. Номер Яндекс кошелька у меня здесь уже введен в моем аккаунте. И я нажимаю «Продолжить». Заявка еще не создана. Нужно еще пройти несколько простых шагов. Ставлю галочку, что я ознакомлена с правилами сервиса. И нажимаю «Создать заявку». Здесь вам будет предложена краткая инструкция, что нужно сделать дальше, чтобы эта заявка пошла в обработку. Я совершаю шаг номер 4 и перехожу вот по этой ссылке. Ссылка будет дана каждому из вас в вашей личной инструкции после того, как вы начнете оформлять заявку. Попадаю обратно на сайт компании WebTransfer, на страничку с партнерами и нахожу нужный мне обменный пункт. Нажимаю «Отправить деньги». Ввожу сумму 50 долларов, а в описании вставляю номер заявки, который только что создавала на сайте компании партнера. Перехожу обратно на сайт компании партнера и нажимаю «Подтверждаю, что я оплатила заявку». Заявка уходит на рассмотрение и в течение Примерно час, иногда раньше, иногда это может случиться за 15 минут, иногда за час. Если вы оформляете заявку ночью, то деньги, скорее всего, поступят на следующий день, потому что они, эти заявки обрабатываются вручную. В любом случае, через час, если это происходит днем, вы увидите эти деньги в своем Яндекс-кошельке. Только что я рассказала вам про несколько простых шагов, как вывести деньги из компании WebTransfer наиболее выгодным способом. Чтобы приступить к работе в компании WebTransfer, переходите по ссылке под этим видео. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео.